Шалом. Доброе утро, Шабадшалом. Как мы читали, мы в недельном отрывке, которая называется Вейкаэль и Сабиру. На этой неделе мы читаем две недельные главы вместе, потому что ну, вне высокосный год, так? Я буду больше говорить из недельного отрывка в Икаель. В 35 главе, в 10 стихе. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Я делаю акцент на словосочетании "мудрые сердцем". И мы продолжаем дальше в, этом же, в этой же главе с 30 стиха. С 30 по 35 стихи. כיheelta, okay אני יקרא פשוט. כן. ביוםalmuše, הבני ישראל ראו כרא אדוני בשם ביצללל בן וורי בן חור. קחתי. Моисей сказал ישראליותям: "Господь избрал Бецалеля сына Ури, внука Хура из рода Иуды. למתה יהודה. וְיִמְלַא אֶתוֹ רֹעֶל بتвуна, وب وب и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, знанием и всяким мастерством. Что okay, so мы тут видим? В предыдущем стихе мы читали, что каждый мудрый сердцем придет. А в 30 стихе мы видим, что Всевышний зовет Бецалеля. И это значит, что Бецалель уже был мудрый сердцем. ש, и дальше написано «Исполнил его Духом Божьим». И что этот Дух Божий дал ему? Мудрость. Разумение. И знание всяким мастерством. То есть он был мудрый, он понимал то дело, которое ему нужно было делать. А Разумение — это что ему Господь Бог дал вот аналитический склад ума, чтобы он мог анализировать ситуацию. А знание всяким мастерством — это что он своими руками умел делать что-то. Дальше еще перечисляются люди, которым этот дар был дан. «Я хочу сконцентрироваться на мудрости и на разумении». Давайте немножко поговорим, кто же был такой Бецалель. По-русски написано «Веселил». «Его отец был Ури, а дедушка Хур». Давайте с дедушки начнем. Хур, хур. Это тот же корень, что и хурин. Свободный. Хурин — это человек свободный. Во всех пониманиях. И вот хур рожает урия. В найдунай орби Ури его смысл этого имени Божий свет или Бог мой свет такто то есть он искал Господа Бога во всех во всей своей жизни בן, и, и рождается у, у, у Ури, рождается сын, он его называет Бетцелел. Окей. Okay. И смысл, перевод этого имени, тот, кто находится в тени Бога. это Бетцелел Машу, так что коровля то, он, Представим себе дерево, которое дает тень. Тень обычно находится близко к объекту, который дает эту тень. Значит, бецалель ⁇ это человек, который в тени Бога. Значит, он находится теоретически близко Господу Богу. И вот смотрите, какая интересная цепочка. Дедушка Хур, который переводится, его имя, «Свободный», рождает мальчика сына, которого зовут Ури, это Божий свет, который рождает другого мальчика, которого называют Бецалель, что означает «в тени Божий. И тут мы возвращаемся к мудрости. И вот этот человек, он был близок к Богу, Бецалель. И он был уже мудрый сердцем. У него была мудрость жизни, жизненная мудрость, житейская, житейская мудрость. Okay. И Господь избирает его и наполняет его мудростью, разумением, знанием и всяческим мастерством. Да, Господь дает каждому мудрость, когда мы это просим. Что мы будем делать с этой мудростью? И вот из толкования выше мы можем понять, что Бецалель уже имел какую-то определенную мудрость и он уже умел толковать Божьи какие-то действия. И Бог дает ему еще. И вот мы можем из этого выяснить, что Бецалель имел эту, это знание, которое мог использовать в, в, в, в этом мастерстве своем. Когда мы учимся что-то делать, творить, в начале у нас это не очень получается, но и вот когда мы раз за разом пытаемся сделать эту вещь, пытаемся и пытаемся, у нас получается больше опыта, и мы становимся такими обтесанными. Мы будем уже, как бы ты опытные, уже будем опытные в этом деле. Окей. ядаем. И вот смотрите, эти примеры легко объяснить на примере, когда мы делаем что-то руками. А тут говорится о мудрости, мысли. Как мы можем быть опытными, или наполниться опытом, или очистить свои мысли? Бог дает нам мудрость способность мыслить. И когда мы размышляем, мы пытаемся найти подходящее слово, вот тем самым мы применяем эту мудрость в своей жизни. Когда мы читаем книги, и вот раз за разом наши мысли, наше мышление, оно более такое остро направленное. И наши действия рук, они будут более лучшими. И, и то, что мы своими руками пытаемся сотворить, оно будет получаться больше, более лучше. Приведу пример касательно детей. Будет просто понятно всем, взрослым и детям. Вот когда мы учимся завязывать шнурки. Вначале это трудно. وأнии, иом, Я до сегодняшнего дня завязываю не очень хорошо. Но пытаюсь. טוב, Если мы завязываем нехорошо, хорошо, суреким, но вот эти вот uh, шнурки они развязываются у нас и обувь спадает со не... не... не... не... временем мы набираемся опыта и лучше стаем завязывать эти шнурки так что уже ботинки с нас не спадают а то давал и то же самое с мыслями <связываем> <связываем> Вначале мы делаем какие-то действия, которые мы где-то что-то услышали, где-то что-то узнали, и пытаемся это применить. Мы мыслим образом, что мы где-то что-то услышали. חדה, и вот так же как со шнурками, мы, если будем думать более uh, четко, милים, למשל, и будем מסבירים. выбирать правильные слова для объяснения своих мыслей, тогда наши мысли будут, будут более доступны и более понятны, так же как и эти шнурки, которые лучше завязаны. نכון. Это все взаимосвязано. Если наши мысли они чистые и четкие, то также дела наших рук будут тоже ясные и понятные и хорошие. Ветеру, Нотен Смотрите, я повторяю. Господь дает талант мудро мыслить. تхזука, как парень, И <much> вот <much> эта способность, она, конечно же, нуждается в том, чтобы ее, ее занимались ею, поддерживали ее. <much> שלנו, צלולה, עצמי, עצמנו, נכון, mm -hmm. И вот если мы будем размышлять над этим, если мы будем пытаться находить правильные слова для того, чтобы правильно изъяснять свои мысли, и будем работать над своими мыслями... И вот это необходимое условие для духовной свободы. И это, конечно же, приведет нас к радости в свободе размышлять. Это то, что я хотел сказать. Это не очень просто, но это то, что я хотел объяснить. Тогда.